Всем привет, дорогие друзья! С вами Даниил Яценко. Это скорее всего финальная часть прохождения Майнкрафта. Сегодня я постараюсь убить дракона края. Я уже сходил в ад. Добыл Стержень эфрита. Я жемчук Эндера искал очень долго. Я искал его. То есть я играл в часа 2, где-то 3 за камерой искал тут все. Вот в принципе я готов к... к сражению у меня уже есть меня были где-то защита алмазная которую я собирал очень долго ну раньше собирал давно еще вот я ее одену это я сниму все также я включил функцию game rule keep inventory true чтоб если я сдох мои вещи не короче не пропадали меня не, не приходилось искать их. Так, вот эти какие-то там. Я не понимаю, кто это. То есть я не знаю. Там торговец, я знаю, что торговец, а что с ними делать, я не знаю. Но ну, торговать непонятно. Так. Так, а я не вижу его. Ладно, все, его, его походу нет, уже так, все. Я не буду отвлекаться на них. сундук пустой все давайте уже убьем дракона края этого найдем его там я в принципе помню как его искать я никогда не делал этого на выживание ребята никогда не делал вот сейчас мы и пройдем наконец-то уже и на этом я думаю прохождение Майнкрафта завершу я не знаю буду ли я тут играть вообще потом после того как я убью дракона буду ли я играть я без понятия чтобы убить дракона, мне потребуется лук. Лук у меня в принципе есть. Так, палки нужно еще, конечно же. Палки где они? Где палки, мои палки находятся здесь. Нет, давайте создадим палки. Нет, у меня есть палки. Что я туплю? Так, все. Как делается лук? Лук делается, по-моему, вот. Я не, я конечно могу ошибаться, но. Значит, я ошибаюсь значит лук делается вот так да все лук ну у меня лук есть но он видите какой поломанный и защита так сила один сила один вот сейчас я зачарую так нужен лазурит лазурит чтобы я мог нормально и башить так все зачаровать вот девятнадцатый а, сила сила 2 откидывание. Так. А, а, ну, в принципе, пофиг вообще. Я просто хотел книгу использовать, но, видите, и так зачаровало меня нормально. Все, лук у меня есть. Теперь я давайте выложу то, что мне не нужно. Ну, книги уже мне тоже не нужны. Я его и так зачаровать смог. Давайте еще. Так, все. Это я выложил так. Выложу броню старую свою, которая мне не пригодится, скорее всего, уже больше. Выложу Это Зажигалку оставить можно, в принципе. Так. Еду. Так, еду выложить, выложить. Стрелы, стрелы нужно обязательно. Нужно больше стрел скрафтить, больше. Понимаете, мне стрел может не хватить. Как делаются стрелы? А стрелы делаются очень просто, ребята. Нужно найти перья. У меня были перья это этого корицы надо убивать. У меня тут ферма куриная давно существует. Вот они. Теперь я собираем. И делаем стрелы. Вот оставшиеся то, что у меня там осталось. И идем искать этого дракона. Так. Так, что мы делаем? Так, берем кремень, берем этот. Берем вот так. По-моему, так делаются стрелы. Ну, я, конечно, маловато сделал. Ну, но... что поделать? Сколько есть, столько есть. Так, посмотрим, может у меня где-то еще завалились. Я не знаю, просто этот. Так, стежонефрита. Начинаем, ребята, крафтить. Так, сначала мы делаем вот так. Берем огненный порошок берем вот так и ока эндера получилось все то что нам выложить надо этот надо выложить одну лопату кирку оставлю меч меч у меня есть такой это сюда сюда сюда немножко надо блоков ребята блоков надо Каких вот камень нужно взять. Два стака. Там потребуется точно камень. Факела. Факела. Да, факела. Желательно тоже взять. Тоже потребоваться могут. Факела. Что еще необходимо взять, чтобы идти в бой на дракона? А, побольше еды. С собой, чтобы не сдохнуть от голода. там У меня вон сколько мяса. Вот, стак мясо и хлеб еще взяли. там? Ну, вот это с собой возьму еще. Так, все. Зелье. Ребята, зелье. Чтобы можно было его уничтожать. Так. Зелье, огнестойкости. Зелье силы. Зелье огнестойкости. Зелье силы. Ночного зрения. Зачем? Не знаю. Все, вроде, ребята, все. Я готов уйти на дракона, на этого. Я не знаю, что получится у меня сегодня или нет. Его убить или нет. Но надо, надо, ребята, завершать съемку уже, прохождение Майнкрафта уже надо доводить к финалу, чтобы у меня оно не висело на канале. Вот. Потому что я Майнкрафт не планирую дальше снимать. Вот. Чисто вот я его сейчас снимаю, чтобы до конца уже дойти до финала, раз уж я начал, надо уже до конца дойти. Так, где он у меня кровать есть? Поспать-то хоть... Что там происходит? Ладно, все, не буду отвлекаться, надо пройти, короче, все. Я. Я знаю, куда я, в принципе, раньше шел, чтобы не тратить глазки. Наши. Видите, у меня лука Эндер есть. и надеюсь, мне хватит столько-то, уж точно хватит. Вот, я уже знаю, куда идти примерно. В какую сторону. То есть мы сюда бежали. Вот, сейчас я быстренько добегу и начнем сражение так я вернулся и взял зелье скорости чтобы быстрее можно было добежать посмотрим как оно, да смотрите как оно быстро ускоряет мой бег сейчас я короче уберу лаги еще настройках прорисовка ну, давайте 7 чанков поставлю частинцы меньше графика быстро все сейчас у меня лагать не будет и вообще компьютер у меня слабенький. То есть я... Я не могу не проводить стримы, ребята. Никакие. То есть я их и... Я и не буду проводить их, скорее всего, да. Я и не могу нормально видео снимать. Поэтому, в принципе-то, особо видео и не будет. но ну, будут выходить, да. Но... все таки у меня, когда компьютер появится, то, да, я уже нормально начну заниматься YouTube. А сейчас такие... Проекты долгосрочные у меня в основном-то. но о них я расскажу в, это, в отдельном видео. Или уже рассказал, потому что я не знаю, когда я это выложу. Вторую часть прохождения. Ну, в смысле, вторую, последнюю, точнее, вот эту вот. Я имею в виду вторую, как я начал снимать, вот вернулся. все, быстрее бежим, бежим, бежим, бежим. Надо ускориться. Надеюсь, я найду то место, где я там поставил метку себе, чтобы не забыть. Вот. Сейчас я буду пытаться найти портал этот в Назар. Активировать нужно будет его и Так. Так, проверю. Так, стоп, стоп, стоп. Давайте вот так сделаем. Мне уж очень не нравится, когда вот. Так, все, туда полетел куда-то. Ага, все, отлично. Я не знаю, сколько надо потребуется времени, чтобы найти это, потому что. Все, это очень долго. Видите, сколько я уже бегу. Так, все. Давай, давай, давай. Так, надо, чтобы он упал вниз. Дождаться его. Все, там скелеты тупые, блин, бесят меня они уже. Но у меня броня, а ты меня хочешь сделать, что там. У меня алмазная броня, у меня даже не прибывает, смотрите. У меня, видите, какая у меня фуловая защита вообще. Максимум мне может броню повредить и все. Поэтому... Ну, еще надо идти и идти. На самом-то деле, поэтому... Поэтому вот так вот. Так, что тут у нас такое? Это что такое? Ладно, неважно, что это такое. Мне просто надоело уже то, что на канале у меня висит такой вот хвост. То есть Майнкрафтом мне мешает, в принципе, идти дальше. Ну как идти дальше? В смысле, я типа его снял, но не до конца. И вот почти прошел все-таки. вот. Почти прошел. Надо вот его доснять. Мне уже неинтересно на него особо играть так то то есть там надо вникать уже обновления эти, все это уже надоело мне <свист> на самом то деле. Тем более на Ютубе это уже не актуально, <свист> <свист> вот, поэтому сейчас уже пройду его до конца. Так, так где? Я походу пришел, ребята. Я походу пришел. Я походу пришел. Куда он мне указывает? Так, что-то мне указывает. А, вот он, наверху. Смотрите, он, он здесь. дальше все я пришел ребята ну а теперь мы копаем вниз если я сдохну конечно будет очень печально я надеюсь что я не сдохну кстати кирку я взял плохую надо было удача 2 эффективность два брать сейчас я буду копать очень долго в принципе я вот хорошую кирку такую себе зачаровал нафига чаровал не знаю. <связать> <связать> То есть такие усилия потраченные были зря склад этот территорий равнял. В итоге оно ну, нафиг не нужно, оказывается уже. <связать> Потому что все, Майнкрафт я уже заканчиваю съемку. Ну, возможно, возможно, я тут буду играть иногда с друзьями. Но уже не на не на видео, ребята. То есть проходить Майнкрафт сейчас когда у меня нету никакой активности на канале даже смысла никакого я не вижу. Возможно, буду там заходить иногда, играть там. Но это уже другая история. Блять, у меня тут переполнено все. Это уже другая история, поэтому... Поэтому вот так, вот так. Давай, давай, спускайся вниз. Я надеюсь, что, что он где-то здесь. Потому что я не знаю. Я не знаю, что я делаю, ребята. Куда я копаю, зачем я копаю... Тут же ничего нету мне кажется остается надеяться только где-то он здесь я вот знаю что где-то здесь не может он просто так пока давайте попробуем активировать его один куда где что когда Опа, куда-то я пришел. Бля. На каком я вообще нахожусь уровне? F3. Так. Шестьдесят первый уровень. Так. Надо копать ниже. Hmm. Hmm. интересно интересно Но мне это не нужно это даже очень интересно и что дальше и где мне искать А? Ну не дарако, портал где. Что тут есть вообще? Ничего нового. я Не вижу. В принципе, те же вещи были в старых версиях Майнкрафта. Ну, алмазики я не знаю, забрать их, не забрать. Не, алмазики-то я заберу. Что разбрасываться буду алмазиками. Так, железо заберу. Что тут еще? Золотое яблоко заберу. Семена свекла. Не знаю, зачем они мне нужны. Ну, заберу, может, я буду играть там когда-нибудь. Ну, когда я буду играть? Так, что, шо, шо куда идти? Где? Алло? Вы что, издеваетесь? Так, что-то тут еще вниз идет. А, ну здесь пауки ядовитые, не хочу я к ним идти. Так, в принципе, здесь лаву можно обойти. А-а-а! Я застрял в паутине. Так, вон там зомбак, но у меня, в принципе, они не страшны. Шо, шо, где? Я не могу понять просто. Я вообще не могу понять, ребята. Ничего не могу понять. То есть я что-то тут хожу, хожу, брожу. Ой-ой-ой. Я же смертный еще. А найти портал не могу. Бирка. Ой, блин. Ну, не говорите, что надо подняться наверх опять. Я не могу так просто вот взять и, и слиться. Я сейчас сливаюсь, пацаны. Вот я сейчас сливаюсь уже. Просто беру сливаюсь, потому что я не знаю, я, походу, зря копал. Сейчас. все надо отсюда выбраться, короче. Побыстрее, чтобы я понял, где нахожусь я. Ну да. Так. Сейчас мы сделаем вот так. Ага. Я понял, я понял, куда надо идти. В ту сторону надо идти, да? Ох, как больно-то, как больно-то. Это очень больно, на самом деле, и неприятно. Так, ну я там был, я же там был уже, я, я же там копал уже, помнишь, я там был. Я забирался на ту гору сраную, снежную. и Я там был. Пошли все в жопу реально, вот пошли все в жопу. У меня броня есть, у меня защита от всего. Так и что? Ну вот туда поднялся я. Дальше что? Ага. Все правильно. гонишь он что вниз упал куда-то ладно окей смотрите я буду копать вниз до талого есть до конца до самого да конечно водичка мне тут не устраивает которая сверху льется. мы сейчас убираем просто все но я тут был. Видите, факела мои стоят. Я тут копал. Надо ниже копать, значит. Надо еще ниже копать. Видите, я тут был. Да! Я нашел! Я нашел! Я нашел! Так, открываем дверку, заходим в гости. Так, привет! Кто-то не питает. Так, где тут что? Так, следующим мыши В принципе, пофиг на вас. Так. Мне нужно найти что-то тут. Найти. Портал нужно найти. Где он? Эй. Портальчик. Дайте портальчик мне. Я, Я хочу сражение Я получу его. Так, наверх, что ли? Что за фигня? Где? наверное верху нет точно ничего надо вниз спуститься о алмазы вижу это конечно все хорошо что я вижу алмазы все это Но мне нужно другое найти так двери пошибать нафиг все Так, что дальше? Тут я был. Ага, может, туда надо идти. Эндермен, который мне больше нафиг не нужен, замучился я с ними уже. Ладно, так уж и быть. Алмазик, я вас иду собирать. Так хочется собрать их, реально вот. Вот нельзя такое пропускать, вот нельзя... Хотя тут уже я на финале нахожусь. Я уже прошел Майнкрафт. Почти. Ну как прошел? Якобы прошел. На самом деле, в него играть бесконечно можно. То есть, тупо для галочки, для себя. Я нашел! Кто это такие? часы, да? Как называют? В принципе, вы так не страстны мне. Потому что у меня броня... У меня все есть, так... Э, э, что-то вы такие опасные. Ублюдки. Ну, золото тоже добуду. Хрен с вами. Я же, может, еще буду играть. Но уже снимать я не буду, Майнкрафт. Когда-нибудь, может быть, и буду. Но! Сейчас я уже наснимался. Так что растянул на, на два года. На три даже. Что там такое? Вот, вот идите в жопу, а. Идите нахер! Идите нахер! Чешуйки тупые! Дайте пройти наверх. Вс. Все, все, все. Надо активировать. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Охренеть, просто охренеть, как это красиво выглядит. Так. все, осталось убить энтер Дракона. Как же его убить, спросите вы? Я не помню, надо рушить башни при помощи лука. Во-первых, нужно отсюда выбраться. Это во-первых. Хорошо. Тут очень много эндерменов, э -э... в которых нельзя смотреть в глаза. Я не вижу тут никакого дракона. Так, я не вижу тут никакого дракона. Так, у меня есть лук. В принципе... Надо рушить эти... Вот эти, видите? А, -а, -а тихо. Блин, что-то... А, -а, а! Я не знаю, убью я его или нет, на самом деле. нет Мне кажется, я тут не, не пройду, ребята. А вот и он сам. Охренеть просто. Я же не пройду. Я их согрел всех. Я же не пройду. Пошел в жопу урод. Вон он питается, питается этими, короче, он подпитывается. Видите? Пошел нахер! Что это такое? Э -э, -э, э! э! Ух, блядь! Короче! Хм, я чуть не сдох. Смотрите, что он делает. Это яд! Короче, какую-то штуку запу запустил. И это, короче. ХП отнимает. Жестко причем. Так, все. Нужно реально. Вот он, вот он. Пидорас тупой. Маленький-то пидорас. Да иди нахер. Капец. Так, может быть, вас убить всех? Ебать, ты лагаешь. Нет, я не убью никого тут. Я знаю, что... Могу сейчас сдохнуть. Так, на ну, двоих я тут завалил. Ну их тут дохера. Ну как тут, тут убивать-то их? Я знаю, что из лука эти... Башни убиваются. Ага, одну завалил. Прекрасно просто. Он вторая. Повыше, повыше подняться надо. А -а -а -а. Прикол в том, то, что тут нельзя стоять на месте. Я вот хочу сейчас на стройках покопаться. Я не могу. Так, все. Я хочу слуги включить некоторые. Пошел нахер, отъебись, короче. Короче, вот так это делается. Охренеть просто. Ну смотрите, я уже нашел. Я нашел. И вещи мои целы, потому что я жевел команду Keep Inventory True. То есть я, когда подыхаю, у меня вещи не... Ну, не забираюсь, так скажем. Вот. И сейчас я туда вернусь и пинкадом под затому. Вот у меня, в принципе, есть еще, Ещё жемчуги эти. Так. Возьму я с собой кирку нормальную нахер. Выложу сколько говно. Они до сих пор здесь? Гоните, что ли? Всё, возьму с собой Зелье стремительность стремительности 2 кстати возьму с собой тыкву <с> один на голову я. <с> вот теперь эндермены меня не смогут уронить все бежим как только я добегу так сразу запись я включу Возвращаюсь, ребята, возвращаюсь я. Уже дошел почти до того места. Так, вон, ну, туда прыгать надо. Туда прыгать опасно, то что я разобьюсь на него. Поэтому лучше так. Долго там еще, а? уже не терпится короче так не надо еще ниже это? Это что это что-то не то Во! вот это я понимаю так нашел я это место так он туда надо попасть главное я выжил конечно же крипер идет нахер умный сука не хочет Так, все все возвращаются так продолжается битва дракона края и меня но в этот раз у меня есть тыква Э, вы что, гоните? Я тык владел. Пидорасы. Я тык владел. Я в шоке. Я просто в шоке просто. Так долго идти до него. Вы гоните, что ли? Так, продолжаю. Проблема в том, то, что я ничего тут не вижу. Придется снять. Не, вроде они нейтральны ко мне, да? Так, начинаем. Надо забраться наверх надо. Так, взять мне руки. Вот они родные. Да, только зря так сделал, конечно же, я. так нормально нормально а вон он там внизу распыляет свои фигнюшки так стоп я вас надеюсь ты меня тут не скинешь отсюда О! Они а сейчас с ним, это, воюют, что ли, эндермена. Да, конечно, у меня очень мало булыжника. Вообще хз, как я буду убивать его, ладно. Берем кирку. Нормальную кирку уже сейчас она быстро тут... прокопает. Так, а вот сейчас пора одеть тыкву. Потому что в жопу их я. Ненавижу когда они атакуют меня, так это все. Это конец света, считаете. Так, вот дракончик наш. Как тебя валить-то? У меня очень мало стрел. Я боюсь, не хватит мне. Так, вон, вижу одну сейчас мы будем так о хорошо как пошла вон еще о, вижу там Ух, сейчас мы все разрушим быстренько если она не торопиться. Главное не торопиться. Просто если не рушить эти штуки, они его хилят. Теперь хилиться нечем, братан. отлично. Блин, что мешается? Золотое яблоко, который дает мне немножко регена. Что с ним происходит? Чего это колбасит? Так, вот. Знаете, что сделать надо? Чтобы я все видел, то, что происходит, а то я ничего не вижу, что происходит. Где тут эти... Я похоже все разрушил, да? Да, я мозг нашел уже хп. Теперь можно уже не беспокоиться, то что он будет как-то регенец хилиться. О, я ему сношу уже. Помолясь. Вот такая вот тыква мешает обзору. А если не одевать ее, то меня будут атаковать эти пидорасы. У меня меч, в принципе, то есть еще. Я смогу мечом. Ну, иди сюда, иди сюда, родной. Че ты в воздухе-то все? Иди, иди сюда, иди, иди, иди. Иди, я тебе сейчас урон, урон дам. Иди, иди, иди. Иди, иди, иди, иди. Ух, ничего себе ты! Пидорас! Да как его проходить, ребята? Короче, блин, я так по понимаю, то что только стрелы его могут нормально зауронить. А мне их не хватит, мне тупо не хватит их. То есть я не знаю, как я буду проходить часы. Ладно. Попытка номер 4. Так, вот я... Попытка номер четыре у меня уже идет. Я не знаю, получится мне или нет, что-нибудь. Вообще, без понятия. Так, ну. Башня это разрушила. Сложно убить этого говнюка. В принципе, мечом его убить не вариант. А лук у меня стрел не хватит. Ну, давай. Отлично. А, он так защищается, типа. Видите, когда он тут находится, его трогать нельзя. Что ты делаешь? Ну что? О, смотрите, как я наношу хп ему. По башке, по башке, по башке, по башке. А, вот пидарас. Так, золотое яблоко возьму. Нахер. Ты меня бесишь просто уже. У меня шанс есть. Победить его. Так, ну, ну. Отлично, попал. Ну давай. Пускайся вниз, урод. Чего он там летает-то? Промазал. Надо, чтобы он сел на землю. Давай, садись. Отлично, садится. <с nuo -2> Все, ему, пацаны, пизда ему. А, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, сейчас мы захенимся чуть. На пидорасы, блять. А. Все, блин. По башке, по башке, по башке, по башке. На! Я ему столько снял уже. Кстати, половина хп я снял ему уже. Так-то шансы есть на победу. Не такое что есть ложный. Ну что, что-то... Он опять сюда идет, Он опять садится, смотрите. Бля. Ч? С какой стороны к тебе подобраться-то? Ну давай, по башке. Убей! Что ты не пьешься? А, -а, а! Да жесткий какой-то ты сейчас стал. Давай садись, бля, пидор раз бесишь, Марей, нахуй, Марей, Марей, отлично, а все проиграл походу я, надо убежать от них, так, я проиграл в этой битве меня похилится здоровье так у меня же зелье есть зелье стремительности вот зелье силы зелье силы все жопа всем так Ааа! Я не хочу заново играть уже. Я тогда шел до конца уж почти. Смотри, как он ебашит. Пиздец, просто пиздец. Ладно. Попытка номер 5. Я уже почти завалил. То есть шансы у меня есть уже большие на победу. На прохождение Майнкрафта, наконец, то уже спустя, блядь, 3 года. Уж надеюсь, сейчас я его завалю. Или опять придется заново сюда бежать. Это же это сколько я тут уже часа полтора набегал уже. Не, полтора. Ну, срок точно бежал. Ну, в смысле, если суммирую все, в общем. Так. Все, давай, садись. Садись, садись, ублюдок, я тебе сейчас покажу. Я тебе сейчас покажу, я тебе сейчас устрою. На... Блин, как только я начинаю бить его, так сразу пидорасы эти... отражаюсь мои атаки да Не, что-то вот мне не нравится пиздец как они меня бесит реально вот начинаешь бить его эти сразу лезут а, -а, -а, а не надо меня бить а Я почти прошу они сзади бегут еще Хрене или, а? Не уже бесить, реально, бесить все. Наконец-то, блядь. Завалил Ну все. Недолго тебе жить осталось. Вот ты, вот ты. Вот ты, да. Дохнешь или нет? Так, все. Ну, давай. Давай. Давай. Чего я тебя не могу убить? Почему? Да ты заебал! тупая. Как он меня бесит, ребята уже. Сколько можно? Сколько можно бегать уже туда? Охренеть! Опять бежать. Ну я почти убил его уже. Я не охота уже бежать туда. Башенки <св> эти разрушился. Right. Ну, тут уже все. Тут уже вопрос времени, когда я уже. С какой попытки я его завалю. То есть, либо я сейчас опять подохну. И опять буду бежать и завалю его уже наконец-то. Либо вот сейчас я его завалю. Вопрос времени. Осталось немного. Ну что же, дорогие друзья. У него очень мало ХП осталось. То есть, ему, его пару раз ударить и все, и Он сдохнет. И как бы надеюсь, то что я все таки его сумею все таки завалить. Только если вот я не буду вот так вот вступить. Так. Давай, главное, чтобы попасть, но ну, надо еще. А, вот эти пидорасы тоже будут у меня сейчас. Как у меня бесить, реально. Вот как у меня бесить все. Где вот он? Где я сейчас он? У меня 9 стрел осталось. 9 стрел. Вот как тебя мочить вообще? Надо ждать, пока он приземлится, блин. Жестко это, конечно. Вот. Вот. Вот. Вот. Пора меня откидывать. Так, где? Вот, вот. Сейчас мы напинаем тебя. Вот. Вот. Ну, почти, конечно, я убиваю его. Один, один удар ему надо нанести. На! На, как это красиво. Ну, нормально, короче, пойдет. Конечно, и покрасивее бывало. То есть, у меня сейчас, конечно, опыт вообще 60-й, 60, -й, 60 -й уровень. В общем, якобы я прошел Майнкрафт, якобы. На самом деле можно... А что это такое появилось? Я что-то там вижу, я не понимаю, что это такое. Вот это что такое висит в воздухе? Или это и было? Ладно, в принципе не важно, что это... Я прошел Майнкрафт, я могу двигаться дальше. Да, могу двигаться дальше, наконец-то. Вот. Вот, типа, типа финал. Мне сейчас просто вот интересно, куда я попаду. Вот, сейчас пройдет заставочка это. Авторские права. Музыку, конечно, я вырублю, ребята. Музыку. Я вижу. Ты, плеер, что-то там, игрок. Задрот.. Данил, задрот 1.1.1. Так. Мне просто интересно, что там дальше будет. А, все. Я дома. В своей кроватке лежу. Э, так, все. Все, вот мои. То, что я добыл с него. Опыт весь. У меня тут еще семена свеклы. Около Эндера. три штуки осталось. 9 жемчугов. Алмазиков добыл я. Кстати, я там пока бегал, искал. Ну, не искал, да. Когда уже по третьему кругу возвращался, в принципе. Меня убивали. Я возрождалась у себя дома, конечно же, бежал, бежал, бежал. Там я нашел деревню. Новую. То есть в обновлении, которое появилось. Там уже охраняют ее големы, там охраняют ее. И новые дома у них. И, в общем, все у них там новое. Я не знаю, показывать, не показывать. В принципе, это никому уже не, не важно. Вот. Что я хотел сказать? Наконец-то закончилась съемка Майнкрафта. Вот. На самом деле, я, когда я вот, там равнял территорию, это все вот выравнивал, достроился, вот это вот я хотел ее растянуть очень надолго. Но потом, когда, когда я понял то, что я.. Это все бессмысленно на самом деле. Вот. У меня нету подписчиков, которые меня поддерживали. Ну, есть они, как бы, но в основном-то смотрят вас в основном вормик смотрели и то. У меня канал сейчас скатился, мне надо будет поднимать его. И чтобы его поднять майнкрафт принципе тут никак мешаются только он короче у меня на канале вот я и решил его до конца заснять чтобы чтобы не отвлекал меня вот. Вот. может быть я тут буду играть как бы но снимать я тут точно же не собираюсь вот. может быть, я сниму когда и тут отстрою все но это уже будет не прохождение чисто будет такой как бы, по фану ролик чисто вот снимать дальше как я развиваюсь ну нет смысла никакого может быть я там буду глобально какие-то э, делать видео как я тут разовьюсь типа вот обзор но пока что я тут играть не собираюсь это в будущем возможно я буду тут играть в будущем время пока нет у меня вот. может буду может не буду вот. время покажет но снимать прохождение выживания, это уже в принципе мне не надо вот это можно снимать бесконечно как бы и строить можно бесконечно что угодно вот. может будут там какие-то глобальные там обзоры ну как обзоры типа то что вот за два месяца вот я наиграю типа настрою тут настроить типа как обзор делать, обзор мира типа что-то типа этого можно будет делать но но пока что я не собираюсь это ничего делать это может быть в будущем только вот. И то Майнкрафт как бы на канале ну, никто не смотрит в основном его. Да и Вормикс особо никто не смотрит уже. То есть мне надо канал поднимать как бы... Все. И и когда как бы, все. Буду снимать годный контент. Вот такой домик у меня получился за все прохождение Майнкрафта. На самом деле его не так сложно пройти, как кажется, убить дракона края. Ну, дойти до него не, не так сложно, как кажется. Можно было вообще пройти его за 5-6 серий. Но я все-таки отрастянул, под, подрастянул. Тут я и вот это вот э, делал. Вот. Территорию равнялся нам очень долго. 2-3 серии я точно помню. Землю что-то копал. Потом еще шахту вот это вот я рыл, рыл, рыл. Это еще давно это было очень. Вот, все это я снимал ресурсы добывал, ну все это конечно, да, это все конечно было нужно делать было, но как бы можно было и обойтись без этого, как бы вот я тут решил немножко, так скажем, выпендриться, вот, сделал такой вот шахту огромную, которая ведет куда-то сюда вниз на самых алмазов, на самого вот этого вот бедрока, который нулевой считается, вот, и тут я вот искал все тут и алмазы искал, тут я шахта огромная получилась ну тут я как бы уже закрыл. Где-то у меня там такие пещеры были огромные, что, что вообще. А так, в этом Майнкрафте можно играть вон сколько вот эти достижения. Вон даже что-то есть. Подберите яйцо дракона, покиньте остров. А... Что тут? Я не знаю, что тут. возродите эндер дракона, соберите дыхание дракона в пузырьках, это все, ребята, обновление. Возможно, есть еще другой финал какой-то, но я его знаю таким. Вот. Другим я финал Майнкрафта не знаю. Вот я когда-то раньше давно помню, играл. Вот. И таким мне, мне он и запомнился. Финал Майнкрафта. Возможно, это не окончательный финал. Там какой-то еще босс будет. Я не знаю, я не знаю, честно, и узнавать у меня особо нету желания. Ну, по крайней мере, я снимать не буду уже ничего по, по Майнкрафту. Это в ближайшее время, то есть ничего не планирую, потому что разбираться в этом у меня тупо нету особого желания. То есть, ну, сейчас нету, может быть, когда-нибудь появится, но сейчас пока вот его нету, вот, вот так вот вот так вот все происходит то есть э, бесконечно можно снимать и играть майнкрафт то есть ну мне как бы на канале он как бы мне он не нужен на канале я это понял точно сразу же то есть я его снял чисто вот я хотел его снять тупо для канала я его снял но он в принципе никак мне не дал активность на канале никакую то есть, вот то есть вот так вот Вормикс тоже особо сейчас снимать тоже нету смысла. Я, конечно, возобновлю проект Вормикс 0. Он, надеюсь, он как-то канал мой поднимет. Подымет. Вот. Посмотрим, посмотрим. А на этом я заканчиваю прохождение Майнкрафта. Всем, кто смотрел от начала до конца, большой респект. Таких, конечно, и, наверное единицы будут. То есть... Тот, кто смотрел все это три года, три года следил за тем, как у меня ролики выходят раз, раз не знаю, раз, раз в три месяца по Майнкрафту, то, я вообще таких людей надо поискать еще, наверное. <laughs> то есть, вот. СПАСИБО, кто смотрел. Спас спасибо, даже если вы не смотрели, смотрите один раз это видео только до этого вы не смотрели ролики по Майнкрафту. Спасибо тоже за это спасибо что вообще подписано на меня если не подписано тоже спасибо смотрите хотя бы но лучше подпишитесь конечно же на канал вот чтобы не пропускать новые видосики вот, чтобы быть короче в теме вот. это конечно не сработает скорее всего вот, но подпишитесь короче на всякий случай вот надеюсь сработает есть... все всем пока короче до новых встреч в следующих видео.